В смысле, Ух ты! Ой, кило! Ой, ой, ой. ой, мы сейчас, мы сейчас попадем. Ну-ка. Не-не-не-не-не. <laughs> все, все, все крылья